Продолжаем еще подпорную стену. Сегодня возможно все это закончим. Оставил трех ребят для того, чтобы завершили, убрали, почистили. Ну и здесь вот если уже готовая подпорная стена. Посчитаю, сколько это будет стоить за дневную плату. И для того, чтобы вам тоже было понятно, как это и сколько это делается. Ну вот как-то вот так. Все. Вот он, красавец. Угол полукругом. Красивый угол получился. Вот такая подпорная стена. Все, стройте из камня, мастера, зарабатывайте.